Всем привет, ну что ж, сегодня вы на канале Каткофер. мы будем сегодня сидеть в видео-чат, надеюсь вам понравится то, что я для вас подготовил. Ну что ж, приятного просмотра! Здарова! Здравствуйте! Че это у вас там такое интересное? Дискотека какая-то? Да, типа туса. Туса. Типа пара. А чё ты вот так ничего не делаете? Ну-ка да да. ну быстро делаешь, шлёп! Ой. Здорово. Привет. Чё делаешь? Есть зафетная палочка. Ты такую же музыку включаешь и дальше прогоняешь всех. И также всем говоришь. Чё Здорово. Чё делаете? <решит> что Видите, человек Да ладно, не вражайся. Да ладно, не А что я кота? Здорово! Здравствуйте! Нормально. Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове? Пока на расслабоне, на Чили. Поэтому <кх> можно сейчас пивко хуярить. Пара учеба. Школа. Школа, школа. Чё то вы тут это не учитесь, ничего не делаете. Да. Че, девятый, десятый, одиннадцатый? Какой класс Десятый. Десятый. И что, интересно? Хотя, судя по человеку, который в самом, -самом конце, там ему вообще начали на расслабление. Кто? Ну, там сзади человечек уже почти чуть ли не лежит. Нет? Который? А, нет, это мне показалось. Там просто вот как-то вот так вот лежал человек уже. Там девушка какая-то, не знаю, девочка. Просто метр пятьдесят. А. Понял, понял. Хотя там что-то в карты что ли играют? На раздевании или что это такое там? Ага, на раздевании. Да ну реально, интересно. <связательно> Нормально, хороший урок. Хороший. В карты играется кто-то <связательно> тут сидит. О, здорово. <связательно> здорово, здорово, чел. Че это чё это? Че делается-то? О чем а про а что? О чем про что? Он стример, похоже. Я стример. Я стример. Стрингер, блядь. Стрингер, а, стринге, а. Надо наушники. О, здорово. Привет. Что делаете? Че не учитесь? Сегодня вроде как понедельник. Понедельник. Ну да. Че, не учитесь? Дистант. А, Это у вас что, школа, колледж? Школа. Школа, дистант. А, ну я думал, у вас уже все закончились школьные mm -hmm. дни. У нас Это... только утро. Утро. Понятненько, понятненько. Это вы какой восьмой, девятый. Восьмой. Восьмой. И как? Интересно учиться-то вообще в нынешнее время на mm -hmm. дистанте. Mm -hmm. Пойдем. Вот ты мотаешь головой, я тебе скажу, знаешь, что вот то, что ты сейчас мотаешь головой, Красава. <смех> Чем еще заниматься-то? На самом деле, надо, знаете, на среднячке так жить. О, учеба на среднем таком уровне. И вот тогда у тебя достаточное количество времени для того, чтобы развиваться, делать что-то свое, там то, что ты хочешь. Ой! <смех> Я вижу вам хорошо. И качество видео замечательное. Нормально, нормально. Ладно, пойду дальше. Здорово. Привет. Что делаешь? А да вот, короче, все объясню. У меня такое ощущение, что мы с тобой разговаривали где-то неделю назад. Но только я, ты бухаешь во время стримов? Нет, я не бухаю. А я вот, да. Ну Короче, это хорошо же. Отчасти. Ну, на веселье это хорошо время <с проводится. Да не, наоборот, типа, думаешь, нахуя ты сюда зашел? Действительно! Я лап. Я. Я знаю, что почитать. Харламов, давай. 820 я здорово здорово Мааа, Красивая у тебя комнатка. Спасибо, блин. Правда, у тебя стеночка немножечко кривая. Знаешь, она так это под кос пошла. Какая, какая? Ну, которая сзади тебя. Вот это вот? Не, не, не, не, с другой рукой. Вот это? Да, да, да, вот это. Или башня Такая, знаешь, это уии. Вот это вот? да, да, да, да, да, да, да. Ну, по-тихой, так съезжает. Ну, что поделать. Иногда и крыш также едет. Ну, это есть такая хуйня. А мышь какая у тебя? Мышь cyber. 3360, хорошая такая мышка. В принципе, можно и макроса туда писать, можно еще что-то. Я себя комплектом брал но мышку себе. О, кстати, четкая такая гламурненькая мышечка. Это зови и C2B. У меня клави клава прикольная, типа я обожаю ее. Она механика, но у нее вот многие меня ненавидят, а я, блин, обожаю этот звук. Синие черри. Братишка. Братишка. Это у тебя либо. Подожди, это у тебя коричневые, черные или красные? Это, это синие. Синие. Подожди. Да. Подожди по звуку вот синяя <свист> <свист> она, она просто у меня уже уставшая такая легендарная понял Ну тоже не я не обидишься да если я эти маленький каналчик свой запишу <свист> А сколько у тебя подписчиков Ну у меня еще 6, 666 на аккаунте да, тогда можно. Да, тогда можно. А потом, как раскручусь, так это нихуя себе, блядь, да? Я у него был, нахуй. Да-да-да. Здорово, это <с я, я тут, да. Очень. Чё у вас за пара? Я вижу, что только два человека в живых. Пусто. Охуенно, что. то серьезно, как-то это... Это ты, ты где? Это где-то обучаться можно? чё нельзя. Чему-то учитесь, чему-то не учитесь, да. Это вы это, сессию какую-то сдаете, наверное, или что? Да, да. Или это вы какой какой класс или какой курс? Десятый класс. Десятый? А, значит, у вас это? Просто прогольщики? А -а -а. Или у вас два человека в классе? Два. Просто. Поговорю, что два. два, два. не один у меня. Это девятый. Дорого, дорого. А ведь он что-то пишет, а ты что ничего не пишешь? Я забил немного. А, ну да, логично. А чем еще заниматься? А он, а чем он пишет? А о чем он пишет? Русский. Русский? Да. А ты что, не русский? Давай пиши, что нибудь, давай это. Хоть делай вид, а то зайдет преподаватель, такой нихуя себе, блядь. Два человека так еще не, не, ничего не делают, какого хуя. Совсем обордели люди. Здорово. Ну, ебать, здорово. Блядь, как я рад, что ты, блядь, не сидишь сейчас в школе, блядь, нихуя не занимаешься. Руки настал, как говорится. Руки на столе, руки на столе. Не да, да, да. Блядь, сука, я когда только зашел в рулетку сегодня, это пиздец, блядь. На меня кончили, блядь, в буквальном смысле. Хорошо! Знаешь, в чем прикол? Я только захожу, только типа нажимаю начать. Сука, хуяк, блядь, белые следы появляются на камере. Потом я вижу хуй, такой, блядь. Сливочное молоко пролили. Вот Это пиздец. Приятного аппетита. Спасибо. <связывая> а! <связывая> Сорян, я это обязан видос закинуть. Куда? Видос. О, скажи канал, пожалуйста, подожди. Да особо давай. надежды не тешь, это первый видос. Ну, именно да? этот. Пофиг. Говори. Я скинул. Это YouTube или TikTok? Это YouTube. Ща, ща, ща, ща. Блядь, у меня TikTok. Типа, ой, YouTube там. Ща, подожди, подожди, подожди, подожди. Меня отключай. Не, блядь, я тебя сейчас сфотаю, ну, этот ник. Угу. Вс, я тебя найду. Звучит как страшно. Да нет, просто я реально никогда не было, типа, не попадала. Ну, ты не волнуйся, у меня не особо много людей. Да похуй, я просто хочу себя увидеть. А. В зеркало типа... посмотри. А? В зеркало посмотри. Зачем? Увидишь себя. Не-не-не, я так не хочу. Слишком скучно, да? А? Скучно, да, стало? Про да? я просто кушала, мне про типа, захотела зайти в чат рулетку, и тут такая... И тут здорово, видос. Да. Трэш. Бывает. Да. Я очень надеюсь, что я здесь звук записываю. Что? Я очень надеюсь, что я звук записываю. Я два часа сижу, записываю контент. Жёл... Тихо, <съём> <съём> Что делать, если меня забрали в рабство? Хорошенько так продаться. О, спасибо. <съём> Приветик. Привет. О, привет. О, привет! <съём> Что делаешь? Блин, встречаю утро. И как тебе утро? Огонек. Замечательно. Чем по жизни занимаешься? Ну, профессиональный бездельный. Привет. Здорово. Чем занимаешься по жизни? Я монтирую ролики. По какой игре, по какому жанру, чего вообще монтируешь? Нет, ну никак не по игре монтировал, я монтировал, да. вот у нас школа, я все монтировал у нас, знаешь, такой школ гимназии? Логично. Может, может слышал где-то? А, есть такие школы, ну их много очень. У нас у нас в гимназии очень много таких... видео, которые нам надо сделать. Там у первоклассников, второклассников четвертых классов euh, и я это все монтирую за деньги? я хорошо как? монтирую uh, ну конечно за деньги а сколько? один вот такой ролик 4000 нормально нормально хорошо живешь собственные карманные деньги это никогда не неплохо не тем более за видеомонтаж ну, все еще ну, от качества, конечно, зависит. В какой программе, кстати, ты еще работаешь. Да, тут если качество членов будет, то можно и 5-6 тысяч взять. Если еще и долгие форматы. Форм... Короче, Райддинг. Формат. Да, по типу этого. А ты стример? Ну, я видос записываю. Если точнее, то я набираю контент себе под видос, потому что очень много здесь странных людей. Таких немножечко. Тут надо фильтровать контент, как говорится. Стриму очень трудно настроить будет, чтобы скрывать вот таких. Ну, я понимаю, тут вообще рулетки дофига. И дедушек, которые с головой уже поехали. Ну, чем им еще заниматься? Ну, скажи. Они уже свое отжили. Им надо как-то развлекаться. Ну, пришли вот осваивать, так сказать, просторы интернета. Ну, тоже же хорошо хотя бы где-то, чего-то как-то там пообщаться. Тем более их из дома не выпускают по законодательству. Особенно если они прям старенькие-старенькие. Им надо как-то общение свое получать. Сейчас вообще, да... Уже с 70 лет вообще ходить нельзя. И на работу, и вообще по улице. Ну вот я об этом и говорю. То есть ему хочется общаться, и вот они заходят сюда. Нет, общаться-то ладно, но бывают там вообще... Ну, мы не будем частные случаи, так сказать, обсуждать. Но большинство, то есть адекватных, я все-таки вижу. Да, да, они нормально говорят. Хотя был один тот а... человечек... Не буду называть как его зовут потому что я не знаю но я с ним поздоровался типа здорово такое", сказал он такой со мной здорово. я с тобой в принципе уверен что хочу общаться и там скипнул а, смотри а у тебя есть на ютубе канал может, да у меня есть правда это будет первый видосик по видео чату в данном случае но ну, чисто попробовать форматик ой. этот а... Ну, такое может набирать хороший контент. Да, если контент, то само, сам видеоформат будет хорошо смонтирован. Ну, монтировать это я умею. Другое дело, люди, ну, а чтобы что? нормальные попадались, которые интересны. Ваш... Давай, сейчас я, вот, например, чат просто уберу. Чат-рулетка хорошая, есть по-братски канал. Но у него вся а... ситуация из-за битбокса, а именно капля. Капля его фишка. Ну, здесь вон они наоборот, 400 тысяч, 100 тысяч, тысяч, Это люди, которые с комьюнити уже вошли в VR-чат в чат-рулетку. Вот сейчас пацан вот стрим... ну, стримит чат-рулетку, ну, 11... 111 просмотров по... по эфире. Ну, нормально, да, прикольно. Но это все надо, знаешь, <смешно> аккуратно с этим, потому что в стриме сейчас... плохо. -э вот мне попался сейчас недавно, вот, да. минут ну, пять назад, мне попался Алишер. Ну, допустим. Я, я сначала попробую, что не. Ну, это. с интернетом не <пал> <большой пал> проблема, ты там заедаешь немножечко. А, с интернетом. Сейчас я быстро посмотрю. Вот так вот, народ, человек очень хорошо живет, он разбирается в технике, и вам рекомендую учиться все-таки, потому что человек может настроить себе оборудование, человек может там посмотреть, чего как, вон деньги зарабатывает на видеомонтаже. Хорошее дело. Остается только найти своего клиента. Что смотри, сейчас захожу на эфиры Ну, по четверли. Они снимают, конечно же, какой-то. Контент, например, вот, э, давай, вот первый попавшийся. Вот Zoom э, Дмитрий э, Дрожжин. Три миллиона просмотров, 300 тысяч. Что, то есть, ну, это уже немало денег. Да, я понимаю, ролик. что деньги деньгами. Тут в другом дело. Человек о, начинал заходить в видеочат, именно в чат-рулетку эту с каким-то определенным количеством уже нажитых людей, которые его вот таким вот образом там пиарили, каким-то образом там общались, советовали друг друга. То есть у вирусная реклама есть такое понятие, вот к нему это относится. Я вот бывает, если я стримлю видео по играм, как, например, я вот недавно стримил, вот буквально 13 дней назад, Роблокс, э, там Спидрам по Майнкрафту делал, э, донатили, немалые деньги донатили. Ну прикольно, да. Но главное качество наделать, делать, вот в чем прикол. О, кстати, у меня вопросик, это у тебя такая хорошая футболочка или ты ее просто наизнанку одел? Нет, хорошая. А, окей, просто швы видно. Я думал это. Нет, это такая. Понял. Понял. Вот пока вот стрима, ну задонатили вот стрима вот последнего с робоксом, мне задонатили сколько? 700-700 рублей. Ну, Там нормально, за... да, как бы. Тем... А сколько у тебя просмотров было? Ну, сколько людей смотрело? Людей смотрело 20-30. Ну, из 20-30 человек о, 750 рублей, неплохо, неплохо. Ну, вот Майнкрафт вообще залетел 211 Нормально смотрел mm -hmm. Майнкрафт. И за доллар уже 4000 Неплохо, неплохо. потому что я там сделал такой полный мод. Когда донатят там появляется, например, моду, тебя то кикает, кикает выдаёт какое-то оружие. Ну это надо будет просто посмотреть, этого... интересная такая штучка, надо будет поднастроить связь между донатами там и э, вот этими вот системами. Да, но это я это сделал за. час ну и заработать 4, 4 тысячи немало заработать ну конечно за час 4 косаря не каждый сможет вон там у тебя видеомонтаж по 4 косаря там со стримеров да, да, да. по 4 косаря но ты хорошо живешь это, это, что, но... по более чем у да. многие работа эти дядьки которые на заводах хочу вот себе зарабатывать сейчас Наверное, может, потом буду стримить стендов, скачав себе эмулятор. Так, потом а, потом на буду... будущее, кстати, <смех> о, пока мы с тобой в, ну, в чате, и ты не на каком-то там, не на отвечении на ютубе, никогда не говори о том, что ты скачиваешь какие-то там эмуляторы, какие-то там о, неофициальные приложения, потому что за это банят аккаунты. А, да. Да? никогда об этом не упоминай есть очень суровое такое правило. К примеру, к Майнкрафту, тому же самому. Ты играешь через эмулятор, там, лаунчер, Ти-лаунчер, к примеру, тот же самый. Есть просто народе название «Играю через Ти». <связать> Потому что разработчики очень любят <связать> получать фидбэк, так сказать, от рандомных людей. Не, я, если говорю, ну я просто пишу снизу игра в Майнкрафт. Там уже начинается игра, я не показываю э, на какой то Нет, я имею BSC, в виду, что словами но... не говори, потому что э, челик на нажмет там репорт пожаловаться и все. И, и в причине укажет на такой-то минуте, на такой-то секунде сказал человек, что играет не на лицензионке. <связь> и все, и тебя очень легко смогут проверить, играл ли ты в этот момент на таком-то персонаже, таким-то ником, о, и, и все. Да и, в принципе, что, даже вот проверять я... никто не будет, просто за, закинуть репорт, сам доказываю, что ты не виноват. Смотри, вот просто я вот сейчас э, стриму, у меня вот подписан на стриму по стендов, вот у пацана, я не знаю, как он это делает. Да, <сюда> и ставьте на кузы, мне нужно ваша активность, чтобы я, естественно... У него 104%, но он начал стрим. С первого мая. Ну, нормально. Это надо просто в такие, знаешь, культовые о, игрушки, такие распиаренные, о, заходить, о, потому что в них в любом случае о, людям наскучивает смотреть не, оди, одних и тех же. Им хочется какое то разнообразие экзотики. И они заходят на мелкие каналы, потому что на них можно увидеть экзотику. У него, вот даже у него не отображаются подписчики, у него не отображаются они... А, потому что это Сколько... можно в настройках конфиденциальности скрыть. У него вот, mm -hmm. он, вот сейчас смотрю, у него донат, донаты кидают моментально. Ну, есть свои люди, которые кидают деньги. Хорошие, хорошее, просто место, где он нашел, как зарабатывать. Ну ладно, мне еще контент как бы надо получать. Ты человек очень приятный, я тебя, возможно, добавлю давай, в этот видосик. Спасибо. Спасибо. А можешь сказать сразу... Конечно, могу его тебе написать только <тепрессивное> из, о, из с компьютера как-то или с телефона, я не знаю, где ты там о, стримишь. Не, я сейчас с, с компьютера. Я на телефоне сейчас сижу, сейчас на компьютер впишу. Да, быстро. потому что чат-рулетка скипает, если ты там переключился о, на телефоне в другое приложение. <плесу> Это в Ютубе. О, на Твиче я, в принципе, тоже есть, но я там 8 подписчиков, по-моему, у меня. Так, смотри, это вот этот Да, это мой. Моя, это Мардаха там. На последних видосах. Но я так чисто по рафлянчику ночью сижу в Майн. Иногда за. подписали Е, -е, е еще один подписчик. Да, давай там со своими друзьями да. еще распиарь меня. Ну, как умеешь. А, да, да, давай, наберем тебе тысячи подписчиков. Да, кстати, Косаря это было бы неплохо, потому что от Косаря подписчиков там очень большой буст идет по показам каналов. Да. Там действительно есть Двай. ситуация в этом. Я, я все, во все группы, у меня дофига группа, 30-40 человек, е -е -е. так <мес> это, это, что распиарим все. Давай, Давай, спасибо, удачи. Сдачи.